О, не Филим, о мире этом много ли ты знаешь? Скажи, как много знаешь о своей борьбе? Какие цели ты столь яро защищаешь, Онифилим, скажи, как много знаешь о себе? Мы те, кого клялась ты уничтожить, но сможешь ли, о, грозный Дон Кихот, когда над полем боя время пыли уложит, скажи, Кто истина от рук твоих падет. Бросаешься ты в бой, презрев сомнения. Клинок твой выпить кровь всегда готов, неважно чью, Ни капли сожаления, за гнева пеленой не слышишь слов. Неужто правда гнев твой заслужили Все те, кто пал, рукой твоей сражен? В твоих глазах злодеями все были, Но путь и твой, о всадник, мраком окружён. К чему они вас пытались, Те, кто врагом тобою окрещён? То разве важно? Зря они старались, Ведь слишком сложно думать обо всем. Все, что за гранью твоего мировоззрения, Всегда отринуть легче, чем понять. Простая лень определяет твое мнение. С ней не придется ничего менять. А ведь действительно, мала необходимость, раз силы хватит остальных заткнуть. Тебе в ней равных нет, сама неукротимость, полна решимости весь мир перевернуть. Уверена, вольна, амбициозна. Гордыней ты не брезгуешь сиять. Но все еще покой тобой не познан. Бесспорно, тебе есть чего желать. Твердишь ты о нарушенном балансе, О шатком мире, что разрушится, Готов все проще нефилим. Ты жаждешь власти, А все высшее благо лишь покров. И небеса, и ад — Указывать не смеют лишь четверым, что в мире всех сильней. Но мало тебе быть среди них своею, даже средь братьев хочешь быть первей. Желаешь все, хоть многое имеешь, завидуешь тому, что есть у них. От зависти той сердцем ты болеешь, причина это не ищи других». Скажи же нам теперь, о славный всадник, кого клинок твой должен здесь разить? Еще не поняла, ты наш соратник, пока в тебе мы нас не победить, Коли решимость твоя все еще с тобою, вложи свой в нужный меч и разум успокой, когда осядет пыль над полем боя? себя былую, ты на веки упокой.